Зовут меня Николай, если кто-то не знает, забыл. Я сегодня представлю новинки, которые уже пришли, либо в ближайшие перспективы придут. Ну, собственно, покажу их, продемонстрирую, покажу на слайдах, назову основные характеристики, их особенности и преимущества. Тогда начнем. Первая группа, про которую я бы хотел рассказать, это бустрецные светильники, которые пришли недавно. Актуальное направление. А, так, что по ним можно сказать? У нас привезено три модели. А, у них общего то, что у всех корпус из пластика. А, у всех имеется газоразрядная ртутная лампа, соответственно, с длиной волны, ну, длину волны 253 а, метра. А, и. У них, э, ну, есть, сейчас, у них есть особенности, которые объединяют их. И на следующем слайде я расскажу еще о э, их различиях наглядно. Сейчас я переключу демонстрацию со слайда на демонстрацию на экран, чтобы вам было видно. Так, надеюсь, сейчас видно. Вот у нас три модели. Два и третий. Какие у них особенности общие? Первое это то, что они все подходят для дезинфекции помещений э, площадью до, 30, э, до 40 метров квадратных. И дезинфекция происходит э, на 360 градусов. Это, ну, этому способствует э, отверстие в корпусе, то, что он не закрытый, даже ну. Даже с боков светильника имеются отверстия, видно, ну, через которое выходит свет, а также происходит дезинфекция. Последние светильники тут вообще фиксируются штырями. Просто, и также свет, ну, дезинфекция происходит на все 360 градусов. Следующая особенность, это то, что у всех светильников ну, есть возможность заменить лампу, в случае, если она повредилась или уже отработал свой срок службы. Для этого у нас есть в каждом светильнике вот сверху такие силиконовые крепления, которые, ну, собственно, открываются, и лампа извлекается ну, через это же крепление. Видно. Ну, соответственно, вставляется новая лампа и фиксируется платителем сверху обратно. Это реализовано во всех э, трех лампах. Следующая особенность, это во всех лампах присутствует таймер отключения, чтобы защитить пользователей от чрезмерного воздействия ультрафиолета. Но везде он реализован немножко по-разному, я об этом расскажу на следующем слайде. Также следующая особенность, это у всех светильников имеется функция отложенного старта в течение 10 секунд. Ну, время достаточное, чтобы выйти из помещения до того, как лампа начнет работать. То есть вы нажимаете на кнопку. И в течение 10 секунд э, э, ну, индикатор лампы моргает, информирует о том, что он запускается, и, соответственно, он э, ну, через 10 секунд запустится. Следующая особенность. Это лампы наши... Не, я вижу вопрос в чате, я на них позже отвечу. Э, следующая особенность. Это то, что лампы не выделяют в процессе своей работы вредный для человека газ-озон. Они являются безозонными, и после... Их использование нет необходимости проверить помещения. А, при этом замечу, что при использовании данных ламп вообще ну, присутствие людей и животных вот инструкции, поскольку ультрафиолет ну, вреден, скажем так, для всех видов живых существ. И последняя такая особенность, которая есть не у всех, ну, даже у большинства ее нет этой у а, в комплекте. Ко всем светильникам идут вот такие вот очки ну, для защиты зрения. Если есть необходимость войти в помещение там, в процессе работы светильника, что-то взять, там, выключить, то желательно надеть вот эти очки, и их линзы, сделаны из пластика, они ну, снижают негативное воздействие на зрение, на глаза. Так, ну, демонстрация, наверное, на этом все. Сейчас опять перейду к демонстрации слайда. А, хотя сразу покажу вам а, пульт. Вот модели третьи. отличие трех моделей. Первая и вторая, вот эти белые, они идут без пульта. Третья модель идет с пультом. Вот таким вот. Так, сейчас еще возвращусь к демонстрации слайда. Потом еще посмотрю вопросы и отвечу. Так, и на, на этом слайде вот показано наглядно их... Ну, пытался наглядно оформить их отличия. У всех трех светильников э, на корпусе э, есть кнопка ну, соответственно, зап запуска и выключения светильника. Э, просто в этих трех моделях она, ну, как, в трех моделях она работает немного по-разному. Если в самой дешевой, в первой модели UL360, она работает только на включение и выключение, э, то у модели 361 и 362 э, при нажатии на эту кнопку можно выбирать э, время, таймера светильника. То есть, если вы первый раз нажмете, она, там индикатор загорится красным, будет вам работать 15 минут. Если еще раз нажмете, она будет загориться зеленым, будет работать 30 минут. И если нажмете еще раз, она будет работать 60 минут час и гореть белым. По рекомендациям, ну, соответственно, час рекомендуется для помещения площадью до 40 метров, если ну, площадь чуть меньше помещения, то достаточно и 30 минут будет. А если, например, есть необходимость продезинфицировать предметы, ну, какие-то рядом положенные со светильником, там, ручка, телефон, еще что-то, то достаточно будет и 15 минут работы. Все светильники, как я ранее говорил, имеют таймер. Даже вот самая бюджетная простая модель имеет таймер, но он не настраиваемый, он по умолчанию установлен на час. Чтобы, ну, там, подключили светильник, ушли, например, из комнаты. И там, если забыли его выключить, он в любом случае через час выключится, ну, также защита от чрезмерного воздействия. В двух других моделях, как я сказал, там ну, возможность выбора таймера. Во всех светильниках есть отложенный запуск, как я сказал, 10 секунд то есть индикатор моргает в процессе вот этих 10 секунд запуска. И в последней модели, самой дорогой, в ней имеется еще пульт управления для включения, для включения установки таймера, если даже у вас уже нет в помещении, поскольку пульт радиоволновый. Так, по бактерицидным светильникам, сейчас я посмотрю, какие там вопросы возникли в процессе. Когда будет комплектующая лампа? клиент спрашивают про утилизацию. А, лампы у нас запасные, а, чист, ну, только не, не на продажу, а на замену. Планируется приход, наверное, через месяц. Но это в случае сколько вот разбилось, то есть, чтобы можно было ну, допоставить. По поводу покупки и продажи ламп, это я уточню у Дмитрия Горбунова, кто занимается лампами. Потому что они планировали заказывать лампы. Я не, ну, не знаю, на каком этапе у них сейчас это. По поводу утилизации, ну, здесь у нас тоже сидит марк, присутствует. Такая, КЛЛ. Ну вот Марк отвечает, помогает. Такая же, как у КЛЛ ламп, способ утилизации. Пока, если вопросов нету, если возникнут еще, можно будет задать в процессе. Тогда продолжим. А выключите, пожалуйста, микрофон, если там у кого-то еще работает. Следующая новинка, про которую я расскажу, это уже пришедшая модель светильника, панель универсальная AL2117. Какие у нее особенности? Ну, первая и самая важная особенность, кроется в названии, у нее равномерная засветка, то есть равномерное свечение всей панели. То есть она из себя представляет универсальную панель как 2115, но свечение у нее выглядит аналогично ультратонкому светильнику AL2113. Ну, соответственно, панель офисная, предназначена для освещения офисных помещений, торговых ну, и так далее. Светильник устойчив к скачкам напряжения, имеется фильтр электромагнитной совместимости, высокий индекс цветопередачи, больше 80 раз, что не искажает цвета, и достаточно высокая цветодача, 90 люминов сват. то есть 40-ваттная панель выдает половиной тысячи люминов. Привезена в двух вариациях, 4,6500 кельвинов, гарантию доемного года, и степень защиты у нее IP40, что делает ее подходящим под любые ну, под часто под обязательные условия в любом тендере так и давайте сейчас ее продемонстрирую опять же остановлю демонстрацию и покажу как она светится работает так. вот собственно сам этот светильник универсальный с матовым рассеивателем и так он выглядит когда ну, при включенном состоянии, я надеюсь, вам будет видно. То есть достаточно равномерное свечение, не видно светодиодов. Этот эффект достигается за счет наличия, за счет равномерного расположения светодиодов на, надо, за счет равномерного расположения светодиодов на поверхности светильника и за счет наличия на них линз, которые рассеивают Цвет и ну, дает такое равномерное свечение по а, полному рассеиванию. Я продемонстрирую, надеюсь, видно. Вот они расположены светодиоды, на которых установлены линзы. И еще одна немаловажная особенность этого светильника а, кроется в том, что у него корпус не просто покрыт а, как сталь порошковой краской, а здесь используется специальное покрытие из пластиковой мембраны, а, которая повышает электроизоляцию светильника. Ну, тут попробовал. Если, ну, гру Грубо говоря, это сталь, покрытая не краской, а сталь, покрытая ну, неким пластиковым, ну, пластиковой пленкой. Да. Вот, если тут, видите, мы попробовали ну, как отковырять, или поджечь чуть, -чуть ну, да, светильник, видно, что это как, такое, ну, как пластиковая корка, скажем так, на нем. Это способствует электроизоляции светильника, а также говорящая в пользу его. Продолжим. Сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Так, по данной панели пока что вопросов нету, В случае чего еще вернемся. И туда продолжим. Продолжим. Так, продолжим. Следующая панель, а также недавно пришедшая новинка со степенью защиты IP54, называется на L2154. Предназначается у нас соответственно, для помещений с, повышенным, ну, с повышенной древней к степени пыль защищенности Это какие-то а, производства, какие-то, может быть, там, бассейны, душевые, такого плана помещения. А, светильник также, как и предыдущая панель, имеет а, равномерную засветку за счет наличия тех же самых линз. И также имеет а, корпус с покрытием из пластиковой мембраны. А, также высокий коэффициент мощности, P больше 0,9, индекс цветопередачи больше 80%. В обоих светильниках и в этом и в предыдущем отсутствует пульсации светового потока, вредные для глаз. что-то что сказать ну, Светильник также 40-ваттный, выдает 4200 люминов. Гарантию мы даем на светильник 3 года. И еще хочу заметить, что несмотря на то, что светильник является ну, заявлен как со степенью защиты IP54, мы сдавали его в стороннюю лабораторию, проводили исследования, и в действительности он проходит испытания на степень IP65. То есть в действительности он подходит к более суровым условиям применения. А, так, и давайте сейчас опять же остановлю презентацию, и покажу вам светильник. встраиваемый светильник, видим, блоки и переключаем. И вот при включении вот так опять равномерное свечение, не видно светодиодов, что мягкий заливной свет, при этом он и ну, достаточно эффективный. 40 ватт, 4200 люминов дает. Вот. Также хочу заметить, что IP-светильника нашего Заявляется как IP всего изделия, то есть не только лицевой части светильника, как оптической части, как это дел... ну, реализовано у некоторых клиентов. В нашем случае также обратная сторона светильника защищена, есть гермовод, коннекторы защищены и сам драйвер тоже также выполнен в пылевлагозащищенном исполнении. Пензенцию. Также в светильнике имеется клапан выравниваемое давление, как в высокомощных прожекторах. Благодаря чему обеспечивается циркуляция воздуха внутри светильника и защищает прибор от образования конденсата на внутренних деталях и, соответственно, продлевается срок службы светильника. Светильники уже в наличии, в ограниченном количестве. Можно уже пробовать их вставлять в проекты и продавать. Так, и далее продолжим. И последняя новинка, о я расскажу сегодня, это новинка с приходом ожидаемого в сентябре, это блоки аварийного питания, которые многие клиенты запрашивали уже у нас как отдельный товар. Ну, соответственно, блоки аварийного питания предназначены для того, чтобы светильник, к которому они подключены, продолжал работу в случае, если пропадает питание в сети. У нас будет две модели. Первая модель ЕК-50 и ЕК-40. Основное их отличие в том, что модель ЕК-50 разработана для разборных светильников. То есть, где подключение происходит ну, в основном для светильников с выносным драйвером. Как бы ставится ну, и подключение идет не напрямую, на вход драйвера, а как бы, ну, между, между ними нужно подключать их. Uh, и вторая модель это ЕК 40. Там уже подключение, ну, она для неразборных светильников, то есть, ну, например, АЛ 2115, она просто подключается на вход драйвера. Uh, светильники, uh, модели светильников, которые, которые можно подключать к данным блокам аварийного питания для ЕК 50, это от 10 до 50 ватт, для ЕК 40 это от 10 до 40 ватт. При этом в аварийном режиме вот, модель ЕК 40 так и выдает стопроцентную мощность включенного светильника. То есть, если была включена 40-ваттная панель, она и в аварийном режиме включится на 40 Вт. Для модели ЕК-50, возможно, включение светильников от 10 до 50 Вт, но в случае аварийного режима она переключается на режим работы ну, 7 Вт. То есть, если смотреть от панели, это порядка 20% яркости, что также достаточно ну, для того, чтобы освещать помещение там для эвакуации, либо чтобы там продолжить работу, может там, завершить что-то. А, батарея идет в комплекте литий и работа до трех часов, в зависимости от ну, мощности типа светильника. Так. Ну, сейчас еще следующий слайд покажу. А, в светильниках, давайте, давайте наверное, лучше сначала демонстрацию, покажу, ну, как это работает. переключил с презентации, соответственно, первая модель, которая идет в разрыв со светильником, я ну, тут подключу, просто лучше наверное, трогать не буду. А, сейчас можно камеру поднести. Первая модель EK50 включается в разрыв, то есть, как видно, идет драйвер от светильника, далее на блок питания с батареей, и уже к цветика 40, которая включается на вход на драйвер. Вот здесь выход из светильника. на блок и батарея. При отключении. Вот светильник включается. Как я раньше не настроил, он не включен ни к сети никакой. Так, в светильниках имеется вот кнопка тест индикатор. Соответственно, отражает статус блока время питания. И при нажатии на кнопку тест он имитирует отключение ATT, и можно ну, проверить работоспособность. То есть, работает. А, так, сам, ну, сама структура блока питания представляет из себя зажимные клеммы, которые ну, удобные в плане использования и подключения проводов светильников, и удобный разъем для подключения и возможной замены блока аварийного питания о, для замены батареи в случае необходимости. Также в комплекте с данными блоками времени питания будет идти пиктограмма с красной буковкой А для удобства маркировки и идентификации светильников. Если вы, например, зайдете там в какое-то из отделений Сбербанка, в таком можно увидеть светильники, которые. Так, в принципе, по блокам питания все. Приход в сентябре. И давайте сейчас еще посмотрю, какие там вопросы были. Панели универсальные или только встройка? Если говорить про панель 2117, ну, которая средняя защита ep 40 она универсальная. И к ней для крепления подходят ну, для подвесного монтажа подвесы КАП-1002, как для, для 2115. Если говорить про панель IP IP54, то она только встраиваемая, да. Дальше пишу. Надо, чтобы бабы были встраиваемы в светильник. Ну, Вполне возможно, в будущем такое решение будет, но пока что мы привезли отдельно блоки питания, которые, в принципе, также имеются у ECO, у навигатора, у основных других брендов, которые также хорошо продаются, в том числе отдельно. В будущем, возможно, поставка уже светильников с комплектованными БАПами. Можно ли использовать БАПы со светильниками других производителей? Ну, как бы да, БАП, блоки военного питания универсальны. Мы, конечно, рекомендуем использовать только с нашими, но, в принципе, нет проблемы использовать их с другими производителями. Так, еще если есть вопросы? Я не знаю, у вас там есть возможность включить микрофоны или, или у вас оно отключено у всех? Ну, наверное, вопросов больше нету, но в случае чего, опять же, вы можете написать не в битрикс, там, хоть через пять, минут сегодня, или в WhatsApp, или позвонить по телефону, если какие-то еще вопросы остались, или в процессе общения с клиентом какие вопросы будут. Николай, можно вопросик да. задать? Вот у меня касаемо газоразрядных и ламп по светильникам mm -hmm. антибактериальным. Mm -hmm. а, лампы, а, то есть отдельно, какая стоимость, если они на складе, какие лампы подходят там специфические, или какие-то есть универсальные? Для бактерицидных светильников? Да. А, ну, как я сказал, у нас пока что вот именно то, что я везу, я привез, ну, привезу небольшое количество для замены в случае, там, ну, вот, например, во время доставки, ну, вдруг что-то разобьется. Они не на продажу, они именно только на замену. На продажу, это нужно, вот, мне спросить, будет у Дмитрия Горбунова, и, ну, соответственно, вам там в чат, либо там в Витекс написать, когда планируется у него приход данных ламп. Будет отдельная модель, но... ну, модель какая-то, да, вообще, по а другим артикулам. То есть этого. у меня артикул только для замены вот, по, ну, по бою возможному. То есть если у нас в наличии лампы нет, то мы никаких сторонних там туда не установить, правильно? Ну, в принципе, вот. они... Типовая да, типовая лампа с топливом 2G11. Возможно установка других ламп. Но, опять же, насколько я знаю, там планировалось заказывать на Ferrari эту позицию как отдельную на продажу. Я спрошу и, там сегодня попробуем отписаться. Есть вопросы? Или нет больше? Ладно, больше-то не буду никого задерживать. Если еще вопросы появятся, звоните, пишите, ответим на все вопросы. Все. Спасибо всем, кто участвовал, посмотрел. Спасибо, до свидания. Спасибо, хорошего дня вам. Всего, всего хорошего. Пока-пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Всем пока. Пока.